Здравствуйте, вы на канале Рихом, и у нас новый видеообзор. Сегодня мы рассмотрим квартиру в современном стиле площадью 78 квадратов для семьи из трех человек: папы, мамы и школьницы дочки. Квартира состоит из кухни-гостиной, спальни, детской и ванной комнаты, а также имеет гардеробную и балкон. Ну что, давайте посмотрим. Начнем с зоны входа и коридора. Как и во всех прихожих, здесь обязательно должен располагаться шкаф для верхней одежды и зеркало в полный рост. Многие ставят шкаф-купе с зеркальными дверцами, но, скажу я вам, шкаф и купе – это эконом вариант и устаревший прием. Данное решение дизайнеры редко используют или оставляют на крайний случай, когда других вариантов больше нет. Обратите внимание, ни в одном европейском интерьере вы не увидите зеркальный шкаф-купе. А если и найдете, то он будет супер необычный и современный. И если есть возможность, то желательно поставьте отдельное зеркало и шкаф с глухими дверями. Такое решение более правильное. Интерьер будет смотреться более дорогим и стильным. Второй шкаф, который здесь образовался, это шкаф, закрывающий электрощит и все трансформаторы от светодиодных лент. Также здесь расположился роутер Wi-Fi. Ну и чтобы пространство шкафа использовать максимально удобно, мы предусмотрели нишу для сумок, перчаток и ключей, а также ящики и место для обуви и одежды. По проекту здесь долж должна стоять банкетка для удобства переодевания обуви, но заказчики пока не видят в ней необходимости. Из освещения здесь предусмотрен верхний свет и подсветка в зоне зеркала. Это накладной алюминиевый профиль с рассеивателем для ленты. Также на стене выполнены рейки, чтобы подчеркнуть общую геометрию. Создается единый стиль пространства. Перейдем дальше в зону кухни-гостиной. Изначально от застройщика здесь был проем. Кто-то оставляет его как есть, кто-то ставит двери. Мы же, наоборот, убрали перемычку над проемом и подняли его до потолка. Таким образом создали единое перетекающее пространство из коридора в кухню-гостиную. Впустили больше воздуха в коридор. Согласитесь, такая картинка больше радует глаз. Кухня-гостиная поделена на три зоны. Зона кухни, приготовления пищи, обеденная зона и зона дивана и телевизора. Рассмотрим каждую зону в отдельности. Начнем с кухонного гарнитура. Я как дизайнер очень люблю решения с черной рабочей поверхностью, Благодаря такому подходу стеклокерамическая плита и раковина сливаются в единое целое. Если вы хотите использовать фартук из стекла, то тоже делайте это разумно. Стекло с цветной фотопечатью уже не в моде. Любое однотонное стекло смотрится более стильно и современно. Также... Еще одно грамотное решение данного гарнитура – это визуальное объединение верхних, боковых и нижних шкафов единым цветом и боковой панелью. Заказчик в процессе реализации хотел отказаться от боковой панели, но я рада, что он согласился и я уговорила его на такое решение. Без нее кухня смотрелась бы не негармонично и боковая часть стены была бы не защищена, ее бы пришлось думать, чем защищать. Обеденная зона расположилась между такой импровизированной цветовой инсталляцией в виде стеллажей подсветкой и 3D-стеной. Эта зона видна со стороны коридора, и поэтому она должна быть интересной и красивой. дивана и телевизора выделено своим отдельным оформлением стены из штукатурки и рустов из металла. Кажется, что это специальные настенные панели, но на самом деле это гипсокартон в два слоя и вставки из П-образного профиля для плитки. Строители матерились, конечно, когда работали с этими панелями, потому что было много сложностей и вопросов, в частности, ровности уголков и примыкания к полу. Кстати, о примыкании к полу. Здесь мы использовали алюминиевый тонкий плинтус, он выполняет функцию защиты стен от загрязнения при уборке, но э, такой плинтус более тонкий, чем другие плинтусы, и если у вас будет расположен паркет или ламинат, требующий зазора между стенами, то такой плинтус не перекроет технологический зазор. А в нашем случае э, на полу постелен пол из винила на клеевой основе, поэтому он примыкает к стенам достаточно плотно и тонкий плинтус спокойно перекрывает небольшой зазор между стенами и пулом, которого практически нет. Телевизор расположен на коробе из гипсокартона с подсветкой, все провода спрятаны внутри и их не видно. Раз пространство кухни-гостиной пересекает в коридор, мы стены коридора выполнили в той же отделке, что и гостиная. Это декоративная штукатурка с эффектом шелка и перламутра. Смотрится очень эффектно. Детская девочки-школьницы. Здесь хотелось использовать пространство максимально эффективно. Основное пожелание заказчиков было предусмотреть полноценную кровать и дополнительные места сидения. Поэтому образовалось такое уютное место в зоне окна. Окно расположено достаточно низко, и наша зона отдыха получилась невероятно комфортная. Если захотите повторить такое решение, вы должны учитывать доступ к радиатору отопления и его конвекцию, чтобы не было потери тепла. Поэтому в зоне подоконника обязательно должна быть расположена решетка батареи и снизу в зоне сиденья, сиденья должны быть решетки или перфорированные панели. На нашем объекте такие панели будут чуть позже, а мы пока временно установили глухую часть. Сейчас на улице лето, поэтому такое временное решение ни на что не повлияло. Вдоль стен расположились стеллажи для книг, а снизу ящики. Шкаф для одежды тоже выполнен в необычной интерпретации с полукруглым зеркалом. Также тема с кругами прослеживается на потолке в виде светильников и в зоне прикроватных столиков. Давайте заглянем в спальню. Она получилась достаточно минималистичная. Из мебели здесь только кровать и прикроватные тумбы. Шкаф, кресло и рабочее место заказчики пока не стали делать, потому что в этом на данный момент нет необходимости. Интерьер выполнен в бежевой гамме. Здесь стены и потолок выкрашены в один тон. Ковровое покрытие тоже бежевое. Получилось такое уютное обволакивающее пространство. Заказчику безумно нравится просыпаться и видеть панораму города из окна в таком достаточно большом угловом окне. Из освещения здесь предусмотрен верхний свет в виде магнитных трековых светильников. Их можно перемещать и направлять в любое, в любое удобное место. Света от них достаточно много, но, как сказали хозяева квартиры, верхним светом они практически не пользуются. Включают только подсветку в нише и прикроватные подвесные светильники, которые выполняют функцию бокового вечернего освещения. Я уже рассказывала про освещение в одном из наших предыдущих видео на канале. Поэтому, если хотите узнать, почему боковое освещение для спальни подходит больше, заходите по ссылке, смотрите там. Ну а мы переходим в последнее помещение, в ванную комнату. Здесь мы использовали тот же прием, что и в спальне. Все пространство, стены, пол выполнены в однотонной гамме. Немного поиграли с поверхностями, сделали вставки из мозаики и объемного декора. Освещение здесь тоже разное. Есть верхний свет, боковой и подсветки. Как вы думаете, каким светом чаще всего пользуются заказчики? Над инсталляцией расположилась ниша с подсветкой и достаточно высокий вместительный шкаф. В этом месте расположен стояк, который мы не стали зашивать гипсокартонной плиткой, а поставили шкаф с полками. Стояк получился в зоне доступа, достаточно только снять полки и убрать заднюю стенку шкафа. Немного расскажу о некоторых технических моментах квартиры. Сейчас очень популярны двери без обналички и со скрытой дверной коробкой, и мы не обошлись без них. Для интерьеров в современном стиле это очень красивое и современное решение. Но есть один нюанс, связанный с монтажом этих дверей. Они должны монтироваться тогда, когда установлен чистовой пол. То есть не только дверное полотно, но и сама коробка, которая скрыта в стене, должны устанавливаться после укладки чистового пола. Но строительный порядок работ такой, что укладку пола оставляют на самый последний этап, когда все стены выровнены, заклеены обоями и покрашены. И тут возникает нестыковка. Получается, что сначала нужно постелить чистый пол, а потом ставить дверную коробку и доделывать стены, клевать и красить. Никто не берет на себя такую ответственность, потому что есть риск испортить напольное покрытие. В нашем случае на полу виниловое покрытие, его еще называют плиткой ЛВТ. Оно не боится никаких внешних воздействий, поэтому порядок работы был такой. Сначала подготовили стены под чистой отделку, но участок с дверной коробкой оставили на потом. Затем постелили чистовое покрытие пола. Вот этот кварцвиниловый пол. Укрыли его пленкой и защитным тонким слоем ДВП. А затем уже установили дверную коробку и доделали оставшуюся часть стен выравнивающей штукатуркой и финишным покрытием. Вопрос решился, но с такими дверями есть еще один минус. Это примыкание плинтуса и открывание дверей. У нас плинтус тонкий, поэтому открывание дверей он не мешает. Но если плинтус будет уретановый или МДФ или какой-либо другой, у которого толщина стандартная 1,5-2 см, то он будет мешать открыванию дверей. Придется придумывать спил или скос плинтуса. С этими вопросами придется столкнуться каждому, кто захочет поставить себе такие двери. Поэтому знайте, что с их установкой не все так легко и просто. Ну, на этом у меня все, что я хотела рассказать про эту квартиру. Если у вас остались вопросы, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами была дизайнер Алла Казимирова и канал Рехом. Всем пока!